Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Покажите себя хорошего». На протяжении всей нашей жизни мы общаемся с людьми, с родными, близкими, друзья, соседи, знакомые, незнакомые люди. Практически всегда мы этих людей осуждаем в лицо либо за спиной, критикуем. Позволяем себе оценочное суждение, ставим штампы, вешаем ярлыки, смеемся, шутим, учим жить, даем советы, о которых нас не просят. Причем, заметьте, мы учим жизнь других, сами не умея жить. То есть мы даем, по сути, бессмысленный, глупый совет, который на практике не применяем сами. Мы, по большому счету, лицемерим. Другими словами, мы показываем себя плохого. Мы постоянно показываем свою плохую сторону, темную сторону. А очень важно показывать людям себя хорошего. Позвольте миру познакомиться с вами с хорошим, с хорошей стороны, с хорошей положительной стороны. Позвольте людям узнать вас хорошего. Улыбайтесь людям искренне, желайте им добра, счастья. Ни в коем случае не давайте советов, о которых вас не просят. Не навязывайте свою помощь, если о вас, если вас они не просят. Ни в коем случае не критикуйте чужую жизнь, она то и чужая. Вы не имеете права ее критиковать, осуждать и ставить оценки. Вы лучше присмотритесь к жизни своей и научитесь ее критиковать. Это будет гораздо полезнее и эффективнее. Очень важно понимать, что плохого должны показывать только себе, лишь себе самому. А Людям показывайте лишь хорошие стороны своего характера. Даже если вы считаете, что у вас их мало, развивайте эти стороны. Развивайтесь в хорошую сторону. Покажите себя положительного, компанейского, доброго, внимательного, отзывчивого, чуткого, доброго, внимательного. И прячьте сторону, где вы завистливый, злобный. Спрячьте свою ревность. Спрячьте то состояние, при котором вас все раздражают. Когда вы беситесь чужим достижением чужому счастью, когда вы радуетесь, когда у соседа сгорела квартира или поломалась машина, не показывайте себя такого, во многих людях живет такое, но это нужно блокировать и контролировать, об этом говорите самим собой, темную сторону обсуждайте лишь самим собой, людям это не нужно, не показывайте это, пусть вас запомнят и знают только как хорошего человека, положительного, искреннего, Учитесь этому. Темная сторона должна быть обращена к вам. Светлая к людям. Позвольте людям узнать у вас хорошего. Старайтесь. Берегите себя хорошего. Растите себя хорошего и доброго. И вы почувствуете, как изменились вы, как изменились люди, как изменился мир вокруг. Понимаете? Берегите себя хорошего. И боритесь. С плохим боритесь с темной стороной, старайтесь эту сторону обелить и избавиться от отрицательных эмоций, отрицательных мыслей и отрицательных поступков. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.